Лишнее вещество Выдавим С холста Выдавим и на Хорошо набрала Организовала пространство Все сделала умнично Мазочки экспрессивные Прямо композиция отличная Да? Так Теперь действительно будем брать пальцами напускать настроение розовые, оранжевые, зеленоватые. То есть сначала создадим вот эту игру. появится. Да? А масштабность не бы понять? У нас основной цветок какого размера? Где ну, будет? по высоте вот так. Ну то есть вот, вот да. примерно вот такое да. будет, да? Угу. А уже потом будем, я сразу анонсирую, чтобы... Чтоб я сразу анонсирую, чтобы было хоть немножко понятно. Подтирать будем. И светлые вот эти партии будут приходить на подтертые ну это же вообще выдашь ну уже да удовольствие удовольствие спасибо большое у нас светлые опять подтираешь уже без, без особой густоты так чтобы все таки мочь чтобы оставлять ресурс на еще добавить насыщаешь содержанием некоторые лепестки будут становиться более читабельными уже не профили а как бы почти фаз Согласно, mm -hmm. Вот такие прямо ушки медвежьи. Если где то не так, вот Естественно. Мало того, у нас концовка может пройти по вот такой схеме. Mm -hmm. Когда мы все наполним этим воздухом. Mm -hmm. Можем даже сейчас вот анонсик такой, посмотри. Mm -hmm. Вот даже сам ритм этих посмотри, посмотри как он уже создает да? красивость и воздушность. Ну давай. Что-то оставил, да? Что-то уже оставил. И ты могла бы на это как-то ориентироваться. Вместо этого ты берешь цветок, который я тебе оставил, для того, чтобы делать свои. Вот. И образец исчез. Понимаешь? Да. А тебе же нужен образец. Да. Так что ты, пожалуйста, там, где я поковырялся, не говори, а говорится там, где вещи не говорят. Красиво. Очень технично. Это ж ты после меня сделаешь, да. да? Идеально. Слушай, какие они. Ну вот это часть вообще, да? Это же уже красиво. картина. Ага. Причем какого-то французского художника. Это чистого белого. Вот там нет ни одного вот такого цвета. Смотри. И именно это тебя и подкупило. А сама берешь чистый белый. Нет, не, не хватает. Не-не-не, цвета не хватает Так цвет он в желтости, а не в белости Шестеренку рисовать не надо Это шестеренка Чтобы оно не было шестеренкой Чтобы оно не было шестеренкой Где-то должны быть два листа собраны в единое В единое Где-то отдельный лист торчащий Понимать, тогда не будет шестеренки. И не забывай про желтый, оранжевый мотив в лепестках освещенных. Постарайся, чтобы все твои прикосновения были похожи не на, не на вот эту, а на мазок. Все прикосновения должны стать похожими на мазок. И короткие, и большие, все должны стать мазками. Скажем, вот наши каратыши, это тоже, смотри, мазочки. Uh -huh. Хорошо? Uh -huh. Давай. Uh -huh. Таким пальцем можно было? Покажи. Ну, покажи. Смотри, что. Вот здесь вот так вот. Так. Вот, вот куда на наши травы, здесь вот так вот. Так. Вот здесь вот так вот. Так. Ладно. Смотри, значит, в основном а, хорошая рабочая площадка у нас вот у этого пальца Моделировательного пальца Как бы Мужского пальца Подтираем если что опять же И смотри, целый ряд движений Целый ряд движений Не отпуская пальца от холста Пальц больше лежит к холсту, нежели чем торчит к холсту. Тоже это заметно, да? Mm -hmm. Больше лежит, чем торчит к холсту. Имею в виду, когда будешь набирать. Заусенница пальца тоже умеет что-нибудь. То есть слишком много одиночных угу. Причем вертикально холсту, да, да. Перпендикулярно холсту Устроенных чепухневин Посмотри Когда не отлагая руке Холста Получается целый Ряд Посмотри Вместо да. вот этого ну, покажи. Смотри, палец провисает, смотри, провисает вот так. Так. Все, нормально, нормально, просто. Теперь надо изобретательнее это делать. Правильно, правильно. Еще раз, смотри, смотри. То есть изобретательнее движение. Понятно, что первое движение будет слабое. А потом, как ты уже расчувствуешь этот момент, ты уже начнешь просто бомбить. Этими лепестками. Правильно? Вот смотри. Вот каша. А вот то, что называется свет тени. Вот он свет. Вот внятная тень. Опять каша. Ой, это ваша кашля так боялась пробовать. На по-моему твои уже какие-то mm -hmm. были доработки. То есть внятная разделенность на свет тень. На светлые партии больше. Смотри, кладу на край, нагоняю, нагнетаю вещество на край, отпускаю палец, появляется вот это, даже толщина лепестка, да? Опять же, еще раз этот эффект. Смотри, как лист прямо торчит оттуда, да? Ну и нет этого эффекта шестеренки, о котором мы предупреждены. Тоже нет свет тени. Смотри, какая там выразительная темнота, а ты побоялась ехать. Вот такая аж темнота, причем за ней там уже темнота зеленого и вот они друг друга отделяют, здесь цветы, которые ты тоже почему-то не додала, вот здесь же цветы. Итак, у нас с тобой еще впереди вот эти действия, которыми тоже можно чуть-чуть дополнить. А мы их потом не трогаем, да? То есть мы не растушевывать мы будем. Мы сейчас укладываем. Будем смотреть. Может быть, для них целую кисть задействовать. Ну, чтобы... Одна была для синих, другая для зеленых и прочих. Прикольно? Да То есть появился темный каркас в картине, да? Которого не было А да. как теперь работать над этим каркасом, чтобы он не сношался? Терекатничать Вот, вот допустим, ну просто, да, стараться не Для синего завести себе кисть. Uh -huh. Помнишь теперь, да? Чуть-чуть что? Синенько. Ну только не синяя, а переторинкой, да, вот это? Uh -huh. То есть надо создать условия на палитре, создать лужицу для синего. Uh -huh. Зеленый, да? Нет, не только зеленый. Вообще подбрасываем воздух в картину. Глубокенькость появилась, да, низа? Угу, угу. То есть присел в пейзаж, ну, самый натюрморт на плоскость. Угу. Mm -hmm. Да. здесь не редактировали бы Ой, два уха прямо. Да, да, прямо они как-то Такая динамика, да? Угу. Получилась. То есть вот эта динамика, кстати, это вот, вот она и состоит. Не из точного рисунка, а из наброскового. А здесь вот тоже на размах. Семь не и главное. Полюбимый тобы. Смотри, вот цветок смотрит туда. Уже желание всех их развернуть неудачное желание. То есть часть цветков должны смотреть от нас. Ну что тебе такое? В общем, что тренироваться, да? Ну, все уже идеально, можно идти нет, на, нет, на нет, большую, это... на дорогу выжить. На пионы, не просто на цветы, а на пионы мне еще положить несколько уроков. Ну, конечно. Именно на пионы.